Рецепт приготовления вкусного пирога с белым шоколадом, сливочным сыром, миндалем и вафлями. Этот нежный десерт не оставит вас равнодушным, он хорошо сочетается с мятой и малиновым соусом. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Обжарить миндаль при 160 градусах в духовке до золотистого цвета. Яйца, молоко и сливки должны быть комнатной температуры. Для этого достаньте их из холодильника за час до приготовления. 2. Смешать ванильные вафли и поджаренный миндаль в кухонном комбайне. Добавить сахар, снова перемешать, добавить растопленное сливочное масло в несколько шагов. Если смесь слишком сухая, добавить еще немного растопленного сливочного масла. Там смесь должна напоминать мокрый песок. 3. Виоложить массу в форму для пирога. Разровнять по стенкам формы нижней частью кружки. Выпекать при 145 градусах в течение 15 минут, до золотистого цвета. Реоложить пирог на разделочную доску и дать ему остыть. 4. Растопить шоколад на водяной бане на медленном огне. Взбить сливочный сыр миксером на медленной скорости в течение нескольких минут. Постепенно добавить сахар, продолжая взбивать. Подписывайтесь, комментируйте ставьте лайк или дизлайк 5 добавить яйца по одному за раз добавить ваниль соль белый шоколад и сливки продолжить взбивать 6 Вылить массу на готовый пирог, обернуть форму двойным слоем фольги, чтобы в нее не затекла жидкость. Поставить в другую форму большего диаметра и налить в последнюю столько водой, чтобы она доходила до середины бортиков формы с чисткиком, Это позволит предотвратить растрескивание начинки во время приготовления. 7. Выпекать в течение 1 часа, выключить духовку приоткрыть дверцу и дать постоять 1 час, затем поставить в холодильник на время от 4 до 24 часов, разрезать чистки к горячим ножом и подавать. Вкуснее тем, кто подпишется. Обещанный список ингредиентов. Белого шоколада, половина штуки. Сливочного сыра, 600 грамм. Сахара, 1 стакан. Соли, 4 чайных ложки. Яйца. 4 штуки, ванильного экстракта, 1 чайная ложка, ванильных вафель, 28 грамм, сахара, 3 столовые ложки, топленого масла, 3-4 столовые ложек, миндаля, 4 стакана, количество порций, 1-2. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Пока-пока.